Артюр Рембо в зеленом кафе пять часов по по дорогам, разбив обулыжник ботинки. Я неделю бродил, вышел к Шарлеруа. Там в зеленом кафе заказал я тартинки с маслом и ветчину, что не взял буржуа. Под зеленым столом распрямились свободно ноги. Я созерцал принаивный сюжет на шпалерах, пока Зато как превосходно хохотунья резвясь собирала обед. Не сконфузишь ее, поцелуем умелым, не моргнув, подала розоватую с белым ветчину, был поднос разрисован, густой аромат чеснока, восходил постепенно, и тортинки мои, и наполнила с пеной кружку добрую, где луч играл золотой. Октябрь. This is chillish that one most take